Сам в этом абсолютно ничего не понимаю, мне лень в этом разбираться. Вот трейдер запустил стрим, я буду торговать по его сигналам и заработаю хорошие деньги. Именно так думает большинство новичков. Сегодня я открою вам правду, покажу свет. То есть вы все уже поймете. Расскажу, что такое ликвидация, расскажу, как можно заработать по сигналам тех самых трейдеров. Поэтому смотрите это видео внимательно от самого начала и до конца. Я вам напомню, это уже 86 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов давайте сразу ребята разберем тот момент что такое ликвидация что такое кредитное плечо чтобы вы вообще были в курсе когда вы к примеру открываете какую-либо сделку на какой-либо валютной паре у вас всегда либо крипто паре у вас есть такое понятие, как ликвидация. Если вы открываете на фьючерсах с 20-м плечом, то при падении цены на 5% у вас уже будет депозит ликвидирован. Как это понять? Вы заходите в сделку, к примеру, на 100 долларов с 20-м плечом. То есть умножаетесь на 20. Получается актуальный вход на 2000 долларов. Правильно? Если цена определенного инструмента падает на 10%, то мы уже теряем 200 долларов от этой вот суммы. Если она падает на 5%, хотя бы на 5%, мы теряем уже 100 долларов от этой вот суммы то есть те деньги которые мы заинвестировали поэтому ребята когда вы торгуете с плечами максимально будьте осторожны плечи это я не знаю это для скальперов хорошо когда у вас есть стоп лосс но когда у вас нету стоп лосса вы начинаете там усредняться но это тотальнейшая ерунда получается и знаете что самое интересное я на днях запустил стрим в самом начале этого стрима я сказал ребята я не хочу чтобы вы торговали по моим каким-то сигналам. это моя торговля строго как бы не заходите со мной потому что я хочу поторговать один мне не нужны вот эти вот потом ваши э, претензии если у вас что-то там не получится и этот стрим это просто знаете я даже не ищу что делать в контенте к контент, контент сам меня находит в чем тут самый прикол то что многие ребята они даже когда заходили вот в эту вот сделку они не понимали то что я могу усреднять эту самую позицию вообще первый вход у меня был примерно вот где-то ребята вот в этом вот месте да, чтобы понимали Многие ребята, что вы думаете? Они сейчас, возможно, до сих пор пересиживают убытки. Это те самые вот хомяки, которые ни хрена не хотят делать. Они просто зашли на стрим, думают, вот я быстренько заработаю. Ребят, никто за вас деньги вам в карман не положит. Сегодня это да, заработаете, в следующий раз вы не заработаете. Если вы в первый раз там сделаете все нормально с рисками, в следующий раз вы так не сделаете. Каналы по 100-200 долларов, открытый доступ. Ну, кто будет за 100 долларов вам давать супер топовый сигнал, на которых вы заработаете? Но ну, это полный бред. Короче, ребята, в этой ситуации я постоянно вот так вот усредняю. Но чтобы вы понимали, не у всех будут деньги вот так вот усредняться. Когда я запускал стрим, понятно, я уже рассчитывал, с какими рисками я могу заходить. То есть, понятно, у меня была своя система. И даже если кто-то за мной повторял, он бы все равно не заработал. Я лично в этой ситуации мог заработать, потому что я бы постоянно усреднял эту позицию. И да, это зло усреднять позицию на фьючерсах, потому что ты никогда не знаешь, где у нас может быть дно. да. Но во всяком случае, у нас есть факторы, на которые мы можем упираться. То есть, тут уже можно было нащупать дно в том плане то что у нас все таки это был уровень плюс я вообще посмотрел по истории и как мы с вами видим то что вот у нас временные циклы получаются 21:15 и у нас постоянно начинался рост да был один день когда у нас была такая штука но перед этим у нас был клин то же самое было здесь то есть тут у нас цена росла я предполагал что будет рост но опять же тут у нас формируется клин то есть вполне могла быть реализована вот эта вот ситуация вот этот вот день поэтому я как раз-таки попал в эту нехорошую ситуацию но опять же ребят если кто-то вам выдает сигнал он может сам понимать, он понимает риски, он понимает, где он будет там выстраивать и докупаться. То есть он это все грамотно понимает. Вы же, когда просто за ним повторяете, вот даже, как я сказал, я открыл э, задержку на стрим, я сделал это специально. И многие ребята, они же даже не видят, куда я ставлю стоп-лосс. Я, к примеру, стоп ставлю за плотность, вот за эту вот плотность, да, а ребята заходят, уже прошло 10 минут, а им похер. Они просто заходят в этом вот месте, и им все равно то, что они тянут стоп-лосс уже больше 1%. Если я стоп-лосс стою буквально тут вот 0.2%, да? вот примерно здесь я набирал позу, да, и вот мой стоп-лосс, то ребята заходят уже вот в этих вот местах и тянут потом стоп-лосс по полтора-два процента. Но это полный бред. И вы должны понимать, что если вы торгуете, вам проще самому научиться. Я когда начинал, я, блин, каждый день вот сидел, изучал вот эту вот информацию, смотрел видеоролики. Вы понимаете, насколько было сильным желание? То, что да, как бы было мало этой информации, там были только бинарные опционы, и то есть было сложно на самом деле найти. Там если и были курсы, то они стоили очень большие деньги. А сейчас я максимально открытая ситуация до сих пор я уже выпустил полное обучение по сескальпу э, там как вообще торговать и ребята каждый день все равно пишут как торговать из беларуси но ну, это полный бред вы блять короче слов просто нет вы не подумайте что я баблю но ну, я просто этого не понимаю если человек хочет научиться то это все уже можно спокойно найти, это, блин, не 18 век, я даже, это даже не начало 2000-х, это уже 21 год, где вся информация есть в открытом и полноценном, я не знаю, хорошем доступе. У нас цена, естественно, начала дальше падать, я, естественно, начал усредняться, на депозит я еще докинул денег. Докинул денег я примерно в 5 часов утра, потому что я проснулся, да, у меня было на балансе, как вы помните, около 1000 вообще долларов, тут я, короче, просыпаюсь и понимаю то, что все, блин, это, короче, так дела не пойдут. Потому что если цена упадет, у меня ликвидация была на 5.43, то есть на 15.43, если цена упадет ниже 15.43, ну тогда все. Я уже лично для себя принял решение, то что эту позицию я уже буду хрен с ним усреднить до последнего. Если мне придется заинвестировать 20-25 тысяч долларов, хрен с ним, но я просто выдержу эту позицию до максимума. Я выдержу ее в ноль, чтобы просто, ну просто даже самому себе доказать то, что нет, я не обосрусь в этой ситуации. Я понимаю, то, что так делать, ребята, и делаю. Я такие видеоролики, что вы понимали, что так делать не нужно. Потому что, когда мы с вами торговали обычной ситуации, там, где у нас. Есть четкая ситуация, там, э, в пробой уровня, когда у нас вот есть уровень, мы берем пробой уровня, там четко стоит 100+, 0,4%. Либо, к примеру, от плотности мы торгуем, да, вот плотность, мы ставим 100+, 0,2%. Вот это четкие ситуации. Зачем есть такую ерунду, постоянно усреднять, возьмите себе спот и торгуете вы на споте с этими усреднениями. Тут усреднение на фьючах, это опасная штука, я вам уже говорю. Ликвидация, это когда... У вас полностью заканчиваются деньги, когда все, у вас баланс не будет. Если у вас изолированная маржа, это еще радость будет, то что это хотя бы хоть какая-то часть. Если у вас перекрестная э, кросс-маржа, это все, это полностью весь депозит может сажать по этой самой ликвидации. Когда вы торгуете на споте, у вас всегда остаются монеты. Пусть она и падает в ноль, эта монета у вас остаются сами монеты. То есть, если цена монет упала в ноль, но монеты у вас остались. В любом случае, даже если когда-то этот инструмент отстрелит, вы заработаете, потому что у вас есть монеты. На фьючах такого не будет. Если цена упала ниже ликвидации, все нахрен, у вас депозит полностью сгорает. И это тоже надо понимать. Я думаю, все это понимают. Итого, ребята, у меня тут было 1000 долларов на балансе, как вы помните. После я уже, как сказал, где-то в 5 часов утра проснулся, понял то, что дела не особо хорошо. Мы можем сходить еще примерно ниже на 5.4 и вот где-то в этом месте, я вот не помню, я, короче, загрузил на баланс еще 1700. Так, тут это, наверное, будет сложно найти, Ну, короче, догрузился я еще на депозит, чтобы вы, ребят, понимали. Тут у нас цена на, дальше начала падать, то есть все было не особо хорошо. Вот следующий видеоролик. Тут у меня на балансе уже тоже все получше, потому что мы все-таки начали отрастать. Если бы я не пополнил свой депозит, если бы я не устроенил эту позицию, у меня бы просто нахрен закрыла по ликвидации, я бы потерял э, больше 1000 долларов. Поэтому вы это тоже должны понимать. Следующий момент, то что цена у нас начала отрастать, как только она начала отрастать, я начал уже перегонять стоп-лосс без убыток, но потому что, короче, я уже не мог сидеть просто морально в этой сделке больше 10 часов когда ты сидишь э, с убытком больше 1000 долларов и ну это такое себе да? когда ты там целую неделю зарабатывал 500 долларов а тут э, одна сделка тянется в убыток на 1000 долларов вы ребят еще должны какую тему понимать то что когда я сидел на стриме я уже был не особо хорошим настроении. у меня уже было подорвана немного психика у вас должен быть свой, мать его, торговый план. Блин, когда я торгую, у меня есть торговый план. Ну, понятно, когда крышу срывают, где ты возьмешь этот торговый план? Я понимаю, сейчас многие гуру-трейдеры могут налететь, типа, вот, а где твой стоп-лосс, а где то, а где все. Блин, ребята, вот попробуйте сами поторговать в этих ситуациях. Также я, ребята, взял уже, отменил все ордера, которые у меня стояли. Итого на балансе 3405 долларов. Сейчас заходишь, у меня 3425, то есть ни хрена не делал. 25 долларов откуда-то капнуло, сам не знаю откуда. Следующий момент. Многие мне какие-то делали претензии за демо-счет. Ну, видимо, они первый раз вообще на канале, не понимают, что они говорят. Смотрите тут по сделкам. Также кто-то говорил, если открыть историю ордеров, то тут как бы сразу все будет показано, вот, полный объем. Короче, смотрите, кому это интересно, проверяйте. Также давайте историю сделок вам прокручу, чтобы у вас уже вопросов не возникало. И следующий момент. Как можно отличить демо-счет от настоящего счета, потому что можете написать поддержку, получить демо-счеты и просто тренироваться. Вы нажимаете вот эту вот плашку, как вы сможете перевести, ребята, демо-деньги на настоящие деньги. Поэтому я прямо сейчас беру половиной тысячи, вероятнее всего, перевожу на «Спот». Хочу себе ноутбук нормально уже купить. И вот, ребята, видите, я сейчас спокойно взял и перевел на спотовый кошелек. И даже здесь, вот видите, только что обновилось 2700, было 250-2700. Ну, как я могу с демо счета перейти? Следующий момент, за который были претензии, это партнерка Binance. Говорили, что ты там зарабатываешь по партнерке. Смотрите, пожалуйста, вот сколько заработал. Это было бы 60 тысяч долларов, это 6 тысяч, это 600 долларов и это 60 долларов. То есть, около 100 долларов я заработал на партнерке. При том, что я каждый день вы видосы и вы должны понимать то что не все ютуберы дают про 20 процентную скидку это максимальная скидка я ее специально попросил чтобы вам давать вот такую вот скидку такой вот кэшбэк а блять многие просто я не знаю опять же немного ребят бомблю но я должен был вы выгрузить такой видос потому что многие не знаю как будто первый день родились и не понимают мне вообще все равно бы мог забирать 40 процентную скидку но делюсь с вами половиной этой скидки сегодня так как у нас 86 день я буду инвестировать в вообще думал изначально в dash но как вы сами видите dash уже ни хреново так подлетел всего мы заинвестировали 2125 долларов плюс и больше чем на 600 долларов более подробная информация по этому портфелю будет в телеграм канале а сегодня ребят наверное на 25 долларов мы купим монеты bitcoin cash мы их уже несколько раз покупали даже вот тут буквально на днях но опять же, сегодня нужно что-то купить. Покупать Dash по 230 это уже немного дороговато. Поэтому давайте все-таки возьмем биткоин кэш. Ну а там посмотрим. Если немного dash обвалится, то еще das доберу. Потому что dash это монета, которая у меня есть на основных портфелях. У меня ее очень много есть. Но если тот же смотреть биткоин кэш, биткоин кэш все-таки поприятнее смотрится. Поэтому сегодня на 25 долларов покупаем именно биткоин кэш. Так, переходим в историю ордеров. Здесь мы копируем, сколько мы купили. Переходим уже на CoinMarketCap, и здесь добавим ту самую транзакцию И вы, ребята, должны понимать То, что никто за вас вам деньги в карман не положит Если вы хотите зарабатывать на трейдинге Вы должны обучиться, что такое трейдинг Они, я не знаю, тупо верить каким-то сигналам А то то же самое Я смотрел в телеграме до хренища сигналов Вы думаете, эти ребята, которые дают сигналы, они зарабатывают Нет, если бы они зарабатывали Они бы просто вот сидели Сами себе там тихонько зарабатывали Почему вот трейдеры выходят и, Ну, смотрите, почему я, допустим как бы и на трейдинге зарабатываю, и все-таки лезу еще на YouTube. Ну, потому что YouTube это дополнительный заработок. Вот с YouTube полторы а тысячи, с трейдинга чуть-чуть капнуло. Вот как, кстати, эта сделка по ОМГ закрылась, плюс 21 доллар. Постоянно, как вы видите, я эту тему усреднял, но все могло закончиться самым печальным образом. Первую свою сделку я открывал в этом месте. Как вы видите, постоянно я эту позицию усреднял. Вы скажите, у тех людей, которые сейчас там остались без меня, которые не видят, что они делают, они усредняли эту вот так вот позицию? была вот здесь средняя цена, они смогли здесь выйти? Да, конечно, ребят, нет. Они вот до сих пор будут держать, пересиживать убытки. Я видел там человек еще какие-то претензии бросал. Я сразу изначально сказал не торгуйте со мной, не финансируйте. моя торговая сессия. Но вы должны еще понимать ту фишку, то, что это единственная убыточная сделка со всего стрима. Я, конечно, немного погорячился то, что сказал единственная убыточная. Здесь было две еще убыточные. Но во всяком случае, посмотрите, сколько было плюсовых сделок, да? И одна, ну, понятно, она была открыта на эмоциях. Вот, ребята, надеюсь, это для вас будет таким вот хорошим уроком, то, что всегда нужно думать своей головой, нужно находить толковые ситуации, нужно не пересиживать убытки, потому что в другой раз у вас просто может не хватить денег. И если вам не хватит денег, вы просто уйдете с ликвидацией. Все, в моем случае мне повезло. Я открыто говорю, мне просто повезло. Плюс я грамотно, постоянно усреднялся. Если бы цена еще падала, я бы еще усреднялся. И немаловажный момент в этой, ребята, ситуации, то, что здесь у нас была очень огромная разница между стаканом спота и стаканом фьючерсов. Если на споте была цена 17,8, то на фьючах 16,3. Это очень огромная разница, почти в полтора доллара я видел то, что спот у нас растет, то есть все максимально растет, а на фьючах мы стоим все на отметке 16,3. Это меня очень сильно напугало, ну, грубо говоря, да, то есть мы тут на споте были уже по 17 э, долларов, да, а на фьючах мы были всего лишь по 16.3, поэтому я уже принял решение просто выйти по 16.4 вот в этом месте, ну, потому что пересиживать намного больше убытки у меня просто ну, не было никакого желания. Также давайте я вам покажу статистику за 44 неделю. У нас получилось заработать 552 доллара. И эту неделю мы открыли, конечно, не совсем удачно, не совсем такой красивой сделкой, но во всяком случае сделкой плюсовой. Посмотрим, ребята, что будет дальше. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. И хочу вам также выразить огромную огромную благодарность тем людям, которые постоянно поддерживают канал, которые постоянно ставят лайки, дизлайки, потому что это очень помогает продвигать мой канал. Надеюсь, это видео для вас было полезным. Вы поняли то, что по чужим сигналам вы особо не заработаете. Потому что тот человек, который открывает позицию, он понимает, чем он рискует и что он может сделать в определенных ситуациях. Когда вы торгуете по его сигналам, вы же не можете прочитать его мысли и сделать точно так же, как он. Поэтому я надеюсь, для вас это было полезным. Вы поняли, что такое ликвидация. Как эту ликвидацию можно словить Как это бывает больно И также, короче, ребят Всем огромное спасибо за поддержку Всем огромное спасибо за просмотр Всем удачи, всем профита И всем пока